Стихии в нашем разуме обусловлены природно. Если бы над человеческим миром и вообще над человеческим разумом не давлел эгрегориальный слой, мы бы не задавали себе сейчас вопросов, как научиться пользоваться стихиями. Это качество было бы природным, таким же, как у нас, наших предков. Когда-то, когда не существовало никаких эгрегоров, когда люди жили друг с другом старым устоем, там, родово, родом, общиной, семьей, то, что мы называем сейчас древним, варварским, архаическим и прочими не очень ментально приятными терминами, но тем не менее именно это общее существование друг с другом и с природой в неразрывной связи позволяло человеку не спрашивать ни у кого разрешения брать стихийную силу. Но появился появились эгрегоры. Они появились тогда, когда людей становилось больше и нужно было внедрять гораздо больше инструментов по не только управлению человеческими массами, но и по развитию цивилизации. Для этого были созданы когда-то эгрегоры. Они были созданы богами, как инструменты, которые позволяют, позволяют им реализовывать проекты. У каждого пантеона были свои проекты, но эгрегориальный мир обрел свободу от создателей, однако эгрегоры это существо не неестественное и оно стихиями в чистом виде питаться не может. Оно питается временем, а время вырабатывают живые, следовательно нужно было ввести такие инструменты в разумы живых, чтобы они Время, вырабатываемое сознанием, отдавали на строго определенную деятельность. При этом при всем время продукт наполненный всеми стихиями, но в основном это стихии воздух и вода. Следовательно, если взять под контроль мысли и эмоции человеческие, что проще, чем его ощущения, они все-таки в большей степени биологичны, а вот если взять мысли и эмоции, и запрограммировать их таким образом, чтобы временная линия в большей степени питала нужную идейность, то тогда все получится по программе эгрегоров. Но при этом, при всем, как заставить человека спрашивать разрешение, взять ли ему стихию воздуха и воды, когда она в нем уже есть и в окружающем мире она есть, а также стихии земли и огня. Как вот это сделать? А надо сделать таким образом, чтобы в программа была вшита на каждом тонком теле запрещающее в определенных условиях использовать эти стихии вольно, а только лишь как награда, только лишь как благо, только лишь как поощрение. Это как человек, который дышит от природы, получает инструкцию дышать по часам. Ну вот Утром можно, вечером нельзя. Да? Воду пить, не тогда, когда захочется, а тогда, когда разрешено, согревать тело, не тогда, когда ему холодно, а тогда, когда отопление включают в городских квартирах. И так во всем. Таким образом, это пустой инструмент, который в общем-то никому не нужен, кроме сил, которые питаются человеческим временем. Когда мы пробуждаем стихии в себе, это первое, с чем мы сталкиваемся, это с наличием таких программ. Они отображаются, как в зеркале, в астральном теле, отображаются, коллеги. В астральном теле лежит не причина, в астральном теле лежит следствие. Страх и запрет отражаются в астральном теле. Причины лежат, конечно же, выше, на более высоких телах. То, что мы вычищаем в астрале, все проблемы, связанные со всеми остальными стихиями, мы снимаем зависимость от этих программ, потому что эти программы лишаются источника питания. Любые программы питаются эмоциями и, как правило, эти эмоции законсервированы, эмоции страха, обиды, разочарования, то есть все то, что человека заставляет соглашаться с наличием контролирующих в его сознании программ. Вы будете чистить каждую стихию, и критерием оценки, что стихия вычищена и работа с этой стихией завершена, будет одно. Невероятный выплеск силы этой стихийной энергии. Такого уровня, какого вы раньше даже не испытывали, возможно, может только в детстве пока еще и обруч на голову, рабский ошейник на шею и кипа на макушку не были надеты на вас. Все три штуки в отдельности или какая-то одна, кому как повезло. Но вот эти факторы, и вы обратили внимание на них и даже отразили в своих постах, и в своих информационных сообщениях о том, что сталкивались с ощущением сдавленности головы, сдавленности горла и головных болей. Вот эти вот три ощущения показатель того, что вы таки задели эту программу. И она начала активничать. То есть вы лишили источника питания, как будто вот вытащили да, батарейку. И она начинает сигнализировать, что у меня осталось энергии на жизнь там, на пять минут. Немедленно воткни обратно или дай мне другой источник питания и, конечно же болью, да-да-да, той самой болью. В этом случае надо обязательно продолжать чистки, успокоить подсознание, выпить таблетку, снять физическое напряжение и продолжать чистки. Когда вот эти все куски и обрывки программ сняты, а сильнодействующие программы обесточены, стихия, природная ваша стихия, она как будто взрывается внутри сверхновой. Вот в этот момент вы почувствуете, что такое стихия отдала силу. И тогда можно сказать, что в общем-то чистки можно считать оконченной. Но пока такого чувства нет, чистить, чистить и чистить.